Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Games, И мы продолжаем слои страха с вами Тут нас убивают У нас тут акт четвертый э, Брит и не знаю, что это значит Но, короче, что-то это да значит Поэтому, все, начинаем дальше Так, мы подружились тут с крысятами Теперь они идут за мной Ведя, За все моря Веди нас, капитан Так, все, пробегаем То есть мы вот при помощи пушки Вот это вот освещаем нам путь Где еще одна пушка? Не вижу, не вижу пушку Вот она Да? Нет? Да? Да? Вроде да Тихо, подожди Так, где пушка? Или что? Что вот это вот такое? Нет, показалось а? Где пушка? Ничего не вижу Подождите, подождите, не нападайте А еще, еще запустить Вот, давай Так вот, погнали, погнали, погнали. Вон там вот пушка. Вон там вот вдали. Вижу, вижу, вижу, вижу, вижу. Вижу, вижу, вижу, тихо. Подождите, а это не та ли пушка? Не, не та же самая. Так. Проходим, проходим, проходим. Вот еще пушка. Так, так, так, так, так. Блин, эти твари мешают. Проходим, проходим, проходим, проходим. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Вот еще. один один. Забезднут. Давай. Чпонь! Есть! Так, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Вот еще одна. Лишь мы с тобой остались, капитан. Еще. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Идем, идем. Там девчонку, походу, поймали, сестру нашу, да? Брат остался один, то есть она его отправила, сама пошла. Ее, видимо, поймали там. Так, а что тут? Ага, тут это типа зайти. Давай, заходим. Заходим. Да, смерть должно быть прекрасно. В четвертой акте мы все еще продолжаем. Постреляли из пушек, наконец-таки. Только серии про корабли, все про... что нет. Вот ты, блин. Да ею твою ж налево. А, ладно, давай еще раз. Хорошо. Так бежим бежим бежим бежим бежим бежим бежим Вот пушка То есть к той пушке дальней не обязательно было бежать Или обязательно? А, нет, не обязательно Так Пробегаем Еще один, за бездну Давай! Ну давай! Ну, давайте еще из пушек постреляем, это, это, это прикольно, меня, меня радует Лишь мы с тобой остались, капитан Там еще одна пушка, кстати Да, вон там еще одни пушки какие-то Когда я думал, что учишь жить, я учился умирать. Не понимаю! А что сделать-то надо? Лидас, о, Не понимаю! А что надо-то? Вот я дохожу до корабля вот я открываю дверь корабля Так... Душа возвращает долг Окей Или что? Что, что, это? что это? А, это подождите, это я типа... Это я, я, я типа тип, тип, крыс потеряла я не пойму. <momentum> Теперь тишина. Все, всех крыс уби... убили у меня получается. А! -а это это я что это я подождите подождите подождите подождите. Или я могла больше крыс собрать там? Блин. <смех> Ладно, давайте еще разочек. То есть вот, раз, два, три, четыре крысы вокруг меня. Они типа идут за мной. Lead us, oh, We will you the seven seas. Вот, вот, вот они бегут, бегут, бегут. Бегу. Им надо быстро, быстро освещать дорогу. Я стараюсь! Друзья, стараюсь! Блин! Тихо, подождите! Братаны! Или как вы беж... Подождите, они как-то по-другому бегут? Да? Да, они как-то по-другому бегут. Подождите, а где они? Они как-то по-другому бегут? И все, он убит. Подождите. Они как-то по-другому. Они, видимо, как-то зизагами бегут. Мне нужно за ними как-то бежать, да? Подожди. Подожди. Ну, тут меня по-любому уби убивают, да? Кажется, я поняла. Поняла, поняла, поняла, поняла. Нужно, короче, следить за крысами, куда они бегут. Блин, ну вы ч? Lead us, O Captain. We will follow you across the seas. Давай, давай, дотерга да Так. Куда они бегут? Минус одна. Дотерга да её поймать. Как они. Подождите, а как они бегут-то, я не понимаю. Me, Ты будешь дергать? Я о в минус. А где? Или как, или сюда, или на лестницу? Да я не понимаю. Хм, вообще не понимаю, а как? Че, а че? А ч? Да вы не следуйте за мной, вот сами там куда-то бежите. О, я пытаюсь их отвечать как-то. Минус один. Да дергай! Где они? А где они, были? It's just you and me, captain Okay, let's we'll try to run Just go We passed на Не знаю, что-то какая-то херня. А! ч то как-то... Ладно. Ладно. Так. Что у нас тут? Вот мы и встретились вновь. So Почти получилось. Что? Что получилось? Она меня обманула. В смысле? Тебя сестра обманула? Она меня обманула. She lied to me. Она меня обманула. Она меня обманула. Она обманула меня. Ну, эту картину мы знаем. Она меня обманула. И все? Все плохо, да? Хорошо, обманула. Так, открываем. Опа! Подождите, это... Это как? Ну, это сестра. Ты отрубил ее голову, что ли, чувак? Ты чё? Джим! Ты отрубил ее голову, что ли, засунул в коробку? Десвай! Сюда! Ну, окей. Пошли! Пошли с за маленьким мальчиком-психопатом, который отрубил голову своей сестре. Это что? Закрыто. Что-то закрытое. А куда он пошел? О! So Тут так темно. Что еще? Что, что? что происходит? Ты не слышишь? <звук> ну, короче, у брата вообще все. Нервы не выдержали. Лили напевает. Лили, а если случится что-то плохое? Или я тебя не найду? Shh. Слушай мой голос. Сохрани его глубоко внутри. И я всегда буду рядом с тобой. Напеки. Так, это не открывается. Ладно, проходим дальше. Я не понимаю, либо ее... Поймали и что-то с ней плохое сделали, и она не смогла вернуться там или еще что-то Либо я не знаю даже, либо ее... Ну, судя по всему, ее брат зарезал В какой-то момент он просто тупо банально психанул, и все, и Алис, гус, фанера, фикус right. Вау, поплыли что происходит все потемнело внезапненько так это мы сейчас типа под водой находимся или нас просто опустил сейчас спокойно все ой-ой-ой ирсонаж -ой. отлично это буду не я когда встретимся вновь ирсонаж А, вот тут еще буковки не хватает, ну буковки П. Тот самый корабль. Это херня здесь. Ой, все, не надо, не надо, что-то мне это раздражает, штука. О, чуть-чуть не хватает осталось, да? Чуть-чуть у нас не хватает. И нет, все-таки один, мне кажется, я где-то пропустила. Что-то я пропустила, одно. чуть-чуть пониже вот так вот о чьи-то зубы ну-ка ну-ка ну-ка я даже не знаю И икру это или это пленка просто такая плохая мы опять можем выйти Любопытненько. Так, окей, на? Да? Тут все такое заросшее. О, еще одна, еще одна кассета у нас появилась. Давай, давайте, послушаем. Just... Чейнс, я тебя обидел? Нет. Я просто... Просто не хочешь больше со мной говорить? Я I... не want... знаю, чего я хочу. Говорят, что мечты сияние, мечты, звезда И вправду могут сбыться Так, значит, тебе дорогие мечты? Да Мечты могут остаться с тобой Навеки Иди ты По Так ну давайте поднимемся наверх, просто посмотрим, что... А вот, де, де... а вот остальные я не нашла, да, их. Блин, косяк. Ох ты, ⁇ -мо ⁇ Может, на, на небе что-то есть, кстати? Что-то на небе я ничего такого не увидела И тут тоже я ничего такого не вижу Если только вот это Да Какая-то херня непонятная была сейчас Не знаю, что это Что это было Это туфелька? Типа они поймали девчонку Выкинули ее за борт? Или, или что? Я не поняла О. У нас осталось два две картины и почти все собрали. Вообще! А? А? А? Ну тут только странный звук, больше ничего. Расческа. Так, что у нас тут? Пламя. Истина. Стать. Разорвать круг здесь и сейчас. Остаться в цикле веки Кто выживет, кто умрет. Кто я, черт подери? Он, она, он, она, он, она. Мы, зачеркнуто, я. Я уже сама запуталась, кто из вас, кто, блин, кто здесь есть. Так, у нас осталась голова. Но еще мы можем открыть ту внизу дверь. Пойдемте, мы тут, в принципе, все посмотрим. А, записка, записка. Где тут гневная записка должна быть? Нету? О том, что мной недовольны? Чего? Ты так... По Пост к выходу! Неважно, какой путь ты извлечак! Или... выбираешь что ты хочешь! Что угодно! Это место! Что? Ты... А, наверное, делай, что хочешь, ты потерял это место. Выперли меня, что ли? Ну-ка, а что тут? Ты бежишь? Ну, знаешь ли, куда? На персонажа создаешь... А, ну, это уже было. Я просто думала, может, это самое-то что-то другое уже будет. А, это собака бежит. Господи, я, я, я думала, что какой-то олень. Я уже все... Your... Привыкла уже к лонгдарку, что там в... эти самые олени везде бегают. Ты их не трогаешь обычно. Fight... Ты против ты плывешь, против... ты, против... ты борешься, вопреки всему. Yeah. О, что-то новенькое. что Подождите, подождите, я что-то пропустила, я что-то... Подождите. А давайте еще разочек. А можно еще разочек? Я что-то это, я это... Подождите. Еще раз. Еще раз. Так, так, ты бежишь, но знаешь ли куда. Одного персонажа создаешь, другого уничтожаешь, но какого? Ты руководствуешься рассудком, действуешь проницательно и обрезаешь ниточки? Так. Так. Ты не боишься играть свою роль. Ты принимаешь неизбежное. Ты плывешь против течения. Ты борешься вопреки всему. Типа мы сейчас... Мы изначально играли за сестру, а сейчас мы стали играть за брата. Как вам такой поворот сюжета? А? Кажется, я Что тут это? Что тут был за жуткий такой переход? Это, короче, да, это был переход от брата к сестре, точнее, от сестры к брату. То есть сначала мы были как бы типа сестрой, а теперь мы брат. Ну давай, отжигать дальше. Ставим. Погнали? Вот! Навеки. Бескрайнее море простирается до бесконечности. Беспокойное. Ревущее. Пугающее. Столько лет он учился прятаться, плыть по течению. Сливаться воедино с пустой. Но теперь возгорелось пламя. И выбора у него больше нет. И рано сдаваться. И поздно вернуться. Вечность снова смотрит на него он он смотрит он смотрит в ответ Forever. все мы закончили персонажи так Любопытненько. Так, это мы читали. А, выходим, все. Погнали дальше. Это место, оно кажется таким знакомым. Будто мне уже приходилось здесь быть. И я все еще не могу найти выход. Должен же быть, быть выход. Так, окей. Тут что, закрыто? Ну, пошли дальше осталось чуть-чуть. Привет, давай, Печень, Чипонь. Так, у Слада для сладостных. Так, а, мы тут были. Теперь ты видишь, ты хотел меня исправить, но вместо этого сломался сам. А, ты что-то хотел добавить? А, это моя мышка была. Господи, что ты хотел добавить. Это моя мышка сбоку мигала. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так. Ну, давайте посмотрим, что там, что там, что там, что там. Что еще говоришь? Горечь для огорченных. Что еще? Горечь для огорченных. Так, ладно, давайте перестанем взрывать зеркала. Приветики! А что это ты куда это пошел? Отсюда нельзя дотянуться? То есть уже обязательно стоять спиной к нему, да? А тут проход где-нибудь есть какой-нибудь? Я могу как-нибудь уйти? Тут что-нибудь? Нет. То есть мне тут подстоять и крутить эту херню, что ли? А войти в зеркало, как обычно я это люблю сделать. Вышел в одно зеркало, вышел через другое зеркало. Так. что тут тут... О! Цель, это самое... А, понятно, тут по-любому, видимо, спиной к нему стоять нужно будет. Иначе меня чем-нибудь прибьет. А, типа иди теперь, да? Опа, зашли. Это хорошо или плохо? Я не знаю, я в панике. А, мы тут были. Это место, оно мне противно. Ты же беспорядок, сумятица. Памятник твоей слабости. Иллюстрация твоей нерешительности. Руины того, чего и не было вовсе. Так, ну это в самом начале мы тут были. Разрушенное и пустое место. Прямо как ты. Ну что, тебе не понравилось то, что я это все делала по своему а не по-твоему, да? Ты так старался меня вернуть. Ты звал меня из бездны. Но откликнулось нечто другое. А типа брат убил сестру? Ну, или сестра просто пропала. Ну, короче говоря, в любом случае, с сестрой что-то случилось. Она погибла, наверное. И брат очень сильно по ней скучал. И он пытался всеми способами ее вернуть. У него, короче, некое раздвоение личности. То есть, это, то есть мы играем за брата, хотя по тени было, да, ощущение, что мы играем за девушку. И типа вот маска, я так понимаю, девушки. И типа сейчас у него идет прозрение. Заперто, соответственно, как обычно. Так, о, лифт. Прикольно. Картина. Шумы, помехи Это типа звонок, что ли? Ну, короче, мы нашли картину Мы молодцы, смотрите, мы еще одну Картину нашли Осталась последняя картина, ребята Осталось найти Последнюю Что такое? Едет, едет, едет, что-то едет Давай Осталось найти последнюю картину, и у нас все, как минимум всю всю коллекцию картины. Э, коллекцию картин мы соберем. А. А, типа пролезай так. Ну, окей. Ладно. Блин, ну опять боком. Не надо боком. Я не люблю боком. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Типа сейчас, по идее, у нашего чувака прозрение идет, да, какое-то. Эй! Типа, он осознает себя как отдельную личность от нее, от сестры. Ага, приехали. Окей, на. Ну, погнали! Мне ответили, сломанное тело можно восстановить, но некоторые раны глубоки. Оу, слишком глубокие. Херасики, вот тебя там разорвало. Я не помню, как набивается сос, или вообще нужно ли тут что-то набивать. Ну, я попыталась. Или. Я могу тут что-то открыть, или я могу? все таки Дайте мне сос. Я не помню, как оно набивается. Ладно, погнали дальше. Мы можем куда-то еще ехать? Нет? Все, Алис. Мы приехали. Приплыли. Окей. Может, закрыть дверь и открыть, и там будет что-то еще? А я могу до нее как-то дотянуться? А может, и сердце ее подскажет? Просто тык-тык, тык-тык, тык-тык, нога. ой дергается. И что-то еще. Ну давайте, сердце. Не знаю. А что делать-то? Некоторые раны слишком глубокие. Хорошо. Так, ни внизу, ни вверху ничего нету. Что я должен сделать? Я что-то явное пропускаю. Ладно. Где есть какой-нибудь сигнал? А так можно, да? Или как, или что? Нужна подсказка? Я язык морза не знаю. Лифт меня никуда обратно не везет. Да. я, я что-то слышу но не или я не до конца закрыл ну-ка во, во не до конца закрыл просто окей поехали дальше все я просто это... да <смяк> управление тут такое себе ну оно получше чем во многих местах за мной следишь я тоже за тобой слежу смотри мне смотри я слежу с тобой что еще интересного ага мы приехали вот что интересного окей причем ручка вот в первый раз когда я забралась я закрылась ручка мне давала себя дернуть то есть я ее дергал а потом раз и пропал э -э -э сигнал иконка типа что ты можешь потянуть сколько пришло времени я уже не помню так тяжело вспомнить, я словно ускользаю ист... Истончаюсь А оно растет, и оно меня не отпустит Так, прошло это Зачем ты сюда светишь? Тут что-то интересное, что-то нужно, что-то важное У нас осталась одна картина Нужно найти последнюю одну картину Постер О, блин, лодочник горит А! Так, мы можем тут идти? Так, мы тут ничего не можем собрать? Вроде бы нет. Так, ну пойдем потихонечку. Хорошо тебе, тепло? У нас тут зима, нам тут холодно. Так, приветики. Ага. Тебя, я помню, лучше всех. Ты мне пальцами угрожаешь. Здрасте. А ты все время пытаешься со мной поздороваться, но что-то как-то у нас не складывается с тобой. Так. Бедняжка Джимми. Жалкие славы, бедняжка Джимми. Вечная жертва. Вечная буза. Якорь, тянущий меня к дну. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо, спокойно. Поймал, да? Псина. Нет, не поймал, вроде бы. Смогла, смогла свалить, смогла. Отлично. Мне показалось, что это сумка какая-то тут. Так. Так. Так, это, видимо, в нижней цеха тут это работа, топлива закидывает. Так, уголь, уголь, топлива. Похоже, у меня изначально не было шансов. Ни у кого из нас не было. Мы не должны были столько прожить. Вечность. Это так долго. Порой. Лучше не существовать. Сгореть, отла. Для меня здесь нет места. Лишь для тебя. Хоть я даже не знаю, кто ты. Надеюсь, на этот раз тебе хватит духу. Я вряд ли смогу. Я не могу. Ты... Ты не поможешь мне. Уже поздно. Так, мы идем на хорошую концовку. Куда? Туда? Или куда? Куда? Дайте мне картину. Еще одну последнюю картину и выпустите. Тут что? Открывается. Смотрите-ка. А что у нас тут? Еще одна дверь. Подождите. И тоже открывается. Так. Погодьте. Нужно теперь исследовать другую сторону. Нужно понять, куда правильно идти. А, так, тут у нас ничего нету. Никаких дверей, ничего. А что ты мне показываешь, куда? Что там? Или это тоже работа цеха? Типа, ты тянешься за вентилем. Укрутить вентиль. Так, тут вроде что? Ну, у нас, значит, единственная дверь сюда, да? Так. Это должно будет стать моим последним творением, чтобы вернуть утраченное. Чтобы отказаться от кратенного огня, чтобы зажечь истинное пламя. Но та искра почти угасла. Она утеряна, безнадежна, прямо как ты. Ну, если это не нравится Диктору, значит должно нравиться нам. Правильно? То есть мы, по идее, обретаем себя. По-хорошему, да? Что то там пополз? Мы приходим к себе? Или нет? Или да? Ну, потому что это вот, ну, как бы, мое личное суждение. У вас, может быть, другое немножечко мнение на этот счет? Ну, как бы, я делюсь с вами тем, что у меня в голове творится. А? Чтобы вы знали, чего от меня ожидать. О, давай. Эта жизнь никогда не была твоей. Мечты, в которые у тебя не было права погружаться. Слишком напуган, чтобы быть собой. Слишком слаб, чтобы быть кем-то еще. Ну да, это как раздвоение личности Типа, вторая личность... А, это крысы такие, типа, большие? Типа, вторая личность вылезает, когда у первой огромные проблемы, и пытается ее защитить То есть все личности, которые находятся внутри человека, они пытаются его защитить Здрасте Знакомая фишка, знакомая Приветики а! Это из какого-то фильма уже? Я даже знаю, из какого фильма. Две сестренки такие должны быть. Ох, твою мать! Да, бежим! Бежим, бежим, бежим! Открой дверь твою мать! Ну ⁇ -мо ⁇ я где-то на... Я-то думал, мы сейчас с тобой поздороваемся Как Акт э, 5 Forever, кстати Кстати, если кто не знал, это Акт 5 Да Хорошо Хорошо Истинное пламя Да-да-да Да-да-да Да-да-да Да-да-да а чё это? Да-да-да. Like я такой, я могу. Я могу быть безнадежно утрачен Вс ⁇ Так, тут все закрыто. Мне послышно скалы, типа, это моя вина. Так, вс ⁇ бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Бежим сразу. Да, бежим. Открой. Закрой дверь, закрывай. Закрывай. Давай еще раз. О, oh, прикольненько как. Ой, опять ты вездишь меня туда. Ой, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, а мы точно тут? А, так ты это не запоминаешь, уперёднёшь? То есть это из раза в раз нужно делать одно и то же? А я сейчас Ой, бровушка зачесалась. Так, тут велосипед, тут девчонки. Теперь бежим. О, легли девчонки. Давай зак... да закройте дверь! Тупица ко мое. Давай открывай вот это вот. Закрывай. Все, все. Все, Бля, опять чешется. Все. Все, все, все, Точно, все. Так, тут вот опять нам это ставит, куда идти, что делать. Так. Ага. Это опять у нас, значит, будут загадки-разгадки. Так, интересно, у нас картины есть? Блин. Где моя последняя картина? Братюни где последние моя картина? Хочу последнюю картину. Да сильный сильный молодцом, молодцы, сильный, да. Так, ну окей. Погнали. Так, сейчас вот так вот, давайте как-нибудь. Это типа их драка? То есть все-таки брат убил сестру? Когда она на, на него распсиховалась в какой-то момент, он ее убил. Прикол. Все перебешено, все смешано. Так. Я слышу, сказали, капитан. Капитан. Так, куда не направлюсь, она идет следом. Мне не освободиться от нее. Бесформенная тень, моя тень. Она колеблется, меняется, и я меняюсь вместе с ней. Вот. Да, я говорю, что-то я вот пытался определить по тени, кто я. Потому что зеркала все спецом замазаны, ты не можешь себя увидеть в отражении, но ты можешь видеть свою тень. И тень меняется. Я слышу. Это, видимо, именно в картине что-то. Я, я там ничего не могу взять. Ну там что-то происходит, да, там какие-то люди, что-то Ну нету шепота того, как обычно бывает Ну-ка, а тут мы что-нибудь... Не... Нет, ничего не можем сделать, ладно Так Где моя картина последняя, Её мать, моя матерь большая Где моя последняя картина? Так, опять вот эта вот, да, херня Дальше чихает на меня. Не надо. Прививайте, давайте. Так, мы нашли еще одну эту, эту, эту, флешечку, картиночку. да, да, да, -да уберите свои лапы. Ну как, кыш, кыш Кыш, кыш Пошли Пошли, берите руки, я я иду. убрал убрал. Убрали лапы. Убрали лапы. Немножечко передернул, да? Перестарался, молясь. Короче, я пошёл. А чё они тут торчат, мешают мне? Я иду. Они тут торчат. Тут мы были, а? А вот там, кажется, картина наша последняя, да? Да! Наша картина, последняя, последняя картина. Как туда попасть? Золото полетело. Ты выстрелил в нее? Ты, типа, выстрелил в свою сестру? Опа, опа, опа. Опа! Последняя. помехи прикольно Да что ж происходит то убийство какие-то стоит вернуться уже кто-то кого-то убил опачки а кто помнит код А, так вот как это делалось. А кот я не помню? А я не помню кот. А кот я не помню. Золото. Золото. Золото. Пустая оболочка не может жить вечно. Так. Окей, пошли обратно. О, вот тут проходик есть. От... Она вообще не может жить. Только существовать. Козлина, вот не зря я тебя боялся твоими пальцами. Он все-таки выстрелил в меня пальцем, сука. Говна, козолок, а? Вот так вот, да. Дверь закрыта, все, не войдешь. Тут что? Так, тут проход. Есть там э, яблоки-груши летают. Тут яблоки-груши летают. Тут у нас что-нибудь есть? Ну, картину мы все собрали, мы молодец. О! Оно всегда рядом. На шаг позади накрывает меня собой, затягивает. Я сбрасываю кожу, перевоплощаюсь. Во-что? вот, вот, вот, что-то вот, знаете, какое осознание типа у него пошло. Происходящего. Ну это хорошо, наверное, да? Так, что-то есть? Сколько жизни ты погубил? Одним своим существованием. Существованием, но небытием. Может тебе лучше было просто уйти? Это типа сестра ему выдала. Ну сколько житье погубила. То есть о -о, при родах умерла его мать, их мать, получается. Ну точно, ну тут то как бы нету его вины вообще. Ну я, я просто так вижу ситуацию. Что еще одна картина внезапно? Вот это сейчас было неожиданно. Я уже даже перестала искать какие-то картины. Ну ладно, если они есть, собираем. Так, это мы в туалете, получается. Так, музон какой-то пошел. Что-то происходит. О, это место я помню. Тут была загадка. О! Отлично. Забираем. Закрыто. И в прошлый раз тоже было заперто. Вот тут был этот самый руль. Мы его так и дрыг. И понеслась. О, теперь стреляем. Чем-то. Манекенами. Тоже неплохо. Тоже неплохо. Нам уже нужно начинать заканчивать потихонечку чё, Они полетели. Ты типа очистился таким образом? Я не поняла. Все, заперто. Извините, кнула. Что-то это самое пошло не в то горло. Так, мы куда-нибудь залезть что-нибудь можем? Вроде нет. Идем обратно. А если я тут спущусь, я смогу потом забраться? Подождите, я спускаюсь, я вижу тут вот это вот. О, а еще что-то. Типа, на нашли это сундук с золотишком. Тут руль-руль. Ну-ка, сейчас за зайдем сюда, посмотрим. Опачки! Э, я хотела покрутить руль! Подождите, подождите, подождите, хочу руль покрутить. Блин, покрутили руль. Ну, видимо, он просто крутится. воу воу воу воу воу воу воу воу воу воу Валим, валим, валим. Вот это внезапненько. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. А, направо на Леона. Не знаю. Куда-то, просто куда-то. Меня схватили? Меня схватили? Пустите? На волю, пустите, на волю меня. Пора заканчивать, блин. За Заперто. Ну, давайте, да, тогда продолжим насыщить. Блин, а там чуть-чуть, наверное, осталось. Мне кажется. Мне кажется, это вот прям последнее, последняя, последняя. Прям вот эта вот, копелюшка. Ну, короче, давайте сделаем так. Uh, либо будем делить В который раз я пытаюсь снова собрать все воедино Но все рассыпается у меня на глазах Довольно Хватит Мы не можем жить вечно Ем. Короче, если видео будет слишком длинным, я тогда поделю его на два. Поэтому не удивляйтесь, если вдруг я внезапно я это пропаду, а потом появлюсь такая. Хе -хе -хе -хе. Так, Алиса в стране чудес. Тут должна быть эта картина. Должна быть обязана. А что это? Ну там, скорее всего, какая-нибудь классика совсем кинематографа. Прям совсем-совсем что-то старое-старое. Когда кино только зарождалось, появлялось. ой ой ой, -ой. Как тут у вас все запущено, ребята? Звук в глубине становится громче. Бум-бум-бум. Что-то грядет. Ну тут такая явная дорога есть, поэтому идем пока по ней. Тут что-нибудь есть? Нет. Ну там, да, там не пройти, если попытаться между прутьями про проскальзывать. Мне кажется, я слышу вот этот бум-бум вдали где-то. Ну, проходим дальше пока что. Сколько может гореть человек, прежде чем обратиться в пепел? Что за вопросы такие? Откуда тебе знать? Сколько потерянных лет? Сколько боли, чтобы привести тебя сюда? Ты даже не знаешь, кто ты. Что такое за вопрос, сколько может гореть человек? Нормально, так, такой вот вопросик внезапный. Так, тут что-нибудь есть? Кстати, на всякий случай посмотрим. Окей, проходим дальше Аккуратненько так Плывем по сюжету Я вообще, я не понимаю, что тут происходит За кого тут играть Сколько раз нужно умереть Чтобы начать по-настоящему жить Сколько раз Ну это слишком философские вопросы задаешь На эти вопросы нет ответа Взгляни! Вот что происходит, когда теряешь контроль. Что? Что происходит? Все, капец. Так, окей, взглянули, посмотрели. Ничего не поняли. Пош... Взгляни. Искореженный, бесформенный. Прямо как ты. Но это типа я и есть. Рассыпается. Как и положено. Когда придет время. Ты тоже рассыплешься. Да. Я не выключила звук. кричу и, и все ну может быть рассыплюсь а может быть и нет кто знает может я запишусь к психиатру или психологу мне помогут кто знает Так где я мать вашу и я совсем справлюсь мальчик что всегда молчит тебе удалось и голос Скоро весь мир узнает. А, господи, мне... А, в а какую, в какую сторону? Так, так... Это будет незабываемая ночь. Так... Ну, пойдем... Жаль, ж, я этого не увижу. Тершинин какая-то непонятная. Что происходит? Ну, типа, да, мы сейчас уже за брата играем. Ты бежишь? You know ну знаешь ли куда? Одного персонажа создаешь, другого уничтожаешь. Но какого? Ты руководствуешься рассудком, действуешь проницательно и обрезаешь ниточки. Ты не боишься играть свою роль. Ты принимаешь неизбежное. Ты плывешь против течения. Ты борешься вопреки всему. Нет правильных и неправильных поступков. Есть только... Джеймс! Джеймс! Лили! Джеймс! Джеймс! Послушай меня! Уходи! Нет! Я не уйду! Я найду способ до тебя добраться! Не сомневаюсь! Ты сильный! Сильнее, чем думаешь! Мы опять будем вместе! Сколько бы ни прошло времени, я найду тебя! Найду! А, так вот что случилось! Это... Мы собрали что ли историю всю? То как оно было? Типа на корабле был пожар Поэтому она не, вер... не вернулась И Джеймс отъехал кукухой на этом фоне. Его, видимо, нашли, передали. Так, и это то место, откуда мы начинали. Да-да-да-да-да-да-да. Это было в самом начале. Что это? Что это сейчас было? Поиск их истин. Потерянных целей. Мы проживаем дни и недели. О, cool oh, как жестоко эта роль. Жить дальше. Чую только боль. Увы, мистер Харди. Сушите весло. Gone, Что было, gone. прошло, и были им просто... И были им поросло. А. Есть вещи, которых быть не должно, а время бессильно не лечит оно. Коль все довелось нам потерять, наш путь тогда мы вправе прервать. Тогда тоски коварные избегай, прицелься просто, и стреляй. Отрикошетила в сути. как я и думал. Мать и сестра Потерь круговерть Жизнь будет за жизнь Смерть будет за смерть Пламя всю ложь палит до тла Пусть будет, что будет А правда всплыла <звы> Да ладно, правда всплыла? Спи, мой братец, спи, усни, клятву больше не храни. А Все-таки за девку мы играем. Вот это по-блин вообще, вообще вообще. Но ну, мы собрали все картины, все, что могли, все собрали. У нас, кстати, еще нужно прослушать одну штучку на граммофоне-то. А, так это ты все это играешь? А это это ее роли, а там не хватает, а не хватает, а не хватает. На этих постерах много не хват... не хватает вторых актеров. Это все она одна играла типа. Это в сундуке что-то кто-то что? -то, кто -то? что? А? Хорош. Я не знаю, правильно эта концовка, неправильно, хорошая, нехорошая. Но мне понравилось, мне черт подери понравилось. Дайте вот так вот сейчас вот нажму, наш мушка, и не буду на это смотреть, потому что это что-то как-то меня подташливает от такого вида. Короче, офигенно, мне очень понравилась игра Мы даже уложились где-то в час Ну окей, будет одна серия такая вот Длинненькая, длинная серия будет Вот Мне, это было супер Это было супер, я вообще, я рада Что я смогла найти все картины Я, я просто сейчас надеюсь, что она загрузится где-нибудь Доступна новая игра Плюс, теперь у вас есть возможность Использовать проектор в каюте Чтобы выбрать любой акт для, повтор... для повторного прохождения, Изменить свои решения И персонажа Найти новые сюжетные предметы и собрать упущенные Открыть все достижения Обнаружить а, потусторонние тайны, скрытые на корабле Что, блядь? Не, ну, этим я, конечно, заниматься не буду Это все весело, задорно, но как-то это тяжеловато Блин, у нас осталась еще такая кассета Как я ее могу послушать? Через новую игру плюс? Ну, короче, ладно спасибо большое что были со мной спасибо за то что смотрели меня uh, у нас у меня в группе на по вконтактике будет как раз uh, голосовалочка по поводу следующей игры так что присоединяйтесь смотрите наверное там уже даже что-то отголосовали возможно потому что я буду делать заранее вот короче говоря смотрите какая будет следующая игра вот буду вас всех ждать да, до встречи в следующей игрушечке Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки Всем спасибо, всем пока-пока